Всем-всем-всем-всем-всем привет! Это Алекс Бан, две двоечки, одна восьмерочка. Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать очень жуткую историю, которая случилась со мной. Она происходит прямо сейчас. Вы не представляете, по моим волосам что-то бегает. Вау! Я хочу вам это показать. Смотрите. Вот мои волосы. Вот, вот, я уже чувствую, сейчас побежит, сейчас побежит. Ты был лучший, блядь!